Сейчас будет занятие по кундалини йоги Меня зовут Ксения. И сейчас в рамках соглашения я отключаю комментарии. Так, окей. Если у вас будут вопросы, вы можете потом написать, и я с удовольствием вам на них отвечу. Сейчас пока что будет комментариями. Мы будем заниматься, потому что, когда мы занимаемся и видим комментарии, люди читают. Ну, в общем, не будем отвлекаться. Окей. И занятие Кундалини-йоги начинается с мантры Он К Намо, Гурудеф Намо. Мы ее э, поем три раза, точнее, даже мы не поем ее, а вибрируем. То есть тем самым мы настраиваемся на занятия, соединяемся как бы со своим внутренним я, с учителем. Угу. Окей, и мы протираем ладошки. Почувствуйте свои ладони, почувствуйте пальцы рук. Сидим мы прямо, подбородок чуть-чуть на себя. И приложите ладошки к груди. Закройте глаза. Вдох. И выдох. Вдох. Снова делаем вдох. И выдох. Окей. Давайте э, мы сделаем, у нас будет разминка небольшая. И в конце будет такая как бы крия, медитация, которая позволит нам э, успокоить наш ум, успокоить эмоции. Но давайте начнем с разминки, мы разомнем сейчас наше тело. И голова. Смотрите, голова у нас идет вниз. И со вдохом наверх. Если у вас проблемы с шеей, не запрокидывайте голову сильно наверх. Итак, вниз выдох, вдох наверх. Это не резкие, это плавные движения головой. Очень хорошенько. И мы дышим и наблюдаем свои ощущения. То есть даже в каких-то простых упражнениях мы все время находимся внутри себя и наблюдаем свои ощущения. Внизу делаем выдох медленно поднимаем голову наверх угу. и теперь налево вдох направо выдох спина прямая плечи не зажаты опущены расслабьте плечи у нас двигается только шея вдох налево выдох направо подбородок у нас под углом 90 градусов обратите внимание И в центре делаем вдох и выдох. И теперь повороты головой очень медленно. Начинаем снизу и медленно-медленно вращаем головой. Очень аккуратно. Здесь не допускаются резкие движения. Выдох внизу, вдох наверху. И снизу мы начинаем в другую сторону. Остались внизу с выдохом. с вдохом поднимаем голову. И теперь закройте глаза. И мы начинаем вращать глазами. Сначала влево, то есть таким образом. И затем в другую сторону. Ну, Вы можете начинать на самом деле с любой стороны. Закройте глаза и просто вращайте глазными яблоками. Это может быть плохо видно, но я думаю всем понятно. Мы вращаем глазами. Сейчас все работают часто за компьютером на удаленной работе, тем более мы постоянно общаемся со своими близкими, смотрим в телефон, смотрим в новости, если кто смотрит. И очень важно делать а, такую небольшую зарядку, давать отдых глазам. И теперь в другую сторону, в другую сторону, вращаем, вращаем, вращаем. Берегите свои глазки. Глазки могут уставать, и поэтому давайте делать с ними зарядку. Угу. И остановились. И теперь налево, направо, вверх, вниз. Лево, право, вверх, вниз. Вы можете делать это с закрытыми глазами. Угу. Или я вам сейчас показываю с открытыми. Лево, право, вверх, вниз. Лево, право, вверх, вниз. Чувствуйте свои ощущения. Чувствуйте ощущения в глазах. И теперь зажмурились, зажмурились, хорошенько-хорошенько. Вдохнули, зажмурили глаза и выдох. Расслабьтесь. Угу. И теперь плечи. Плечи пошли назад, хорошенько проминаем их. Назад. Старайтесь делать максимально эти круги такие хорошие, хорошие круги. Голова у нас на месте, шея на месте, то есть мы не двигаем головой шеи, сидим ровно с прямой спиной. У нас двигаются исключительно плечи по кругу. И в другую сторону то же самое. Не забываем дышать при этом. Дышите. Ну, здесь немедленно и глубоко, здесь просто мы дышим, дыхание подстраивается под движение. Главное, не задерживайте, мы не держим дыхание, мы постоянно, постоянно дышим, наблюдаем себя. Угу. И теперь вдохнули, прижали сильно плечи к ушам и выдохнули. И сейчас тоже мы будем прижимать плечи, продолжаем к вдох, выдох, сбросили, вдох, выдох. Здесь очень важно дышать, мы вдохнули и выдохнули, вдохнули и выдохнули. Вы можете почувствовать, как у вас вот эти вот места, вот все, что у нас зажато, плечи у нас, как правило, в стрессе зажаты, вот здесь мы их как раз очень хорошо расслабляем. Вдох, выдох, вдох, выдох. С выдохом мы сбрасываем все напряжение. Вот просто мы вдохнули, вдохнули, и с выдохом сбросили абсолютно вот все, что весь стресс, который накопился, все те эмоции, все-все сбрасываем просто с выдохом. минутки сделаем это упражнение продолжаем продолжаем чувствуете уже должны уже должно вот здесь прямо гореть гореть Не халтурим, не халтурим. Давайте еще немножко сделаем. Это очень хорошее упражнение как раз от стресса, от тревожности. Очень простое, очень действенное. Максимально делаем вдох. И сильно-сильно напрягите все мышцы. Напрягите, напрягите, напрягите. Сильно-сильно держим, сильно, держим, держим, держим. И выдох. И еще раз вдох. Напрягите мышцы, напрягите, напрягите ваши плечи. Держим, держим. Все мышцы тела напряжены. Держим дыхание. Выдох. И снова вдох. Напрягите все мышцы тела, задержите дыхание. И выдох. И закройте глаза, почувствуйте свои ощущения. И положите левую ладошку и сверху правую на грудь таким образом. И просто посидите в таком положении с медленным глубоким дыханием. Вдох. И выдох. Отлично. Следующее упражнение. Мы беремся за щиколотки. Мы сидим в простой позе. Если вы, может быть, сидите, например, на стуле, то просто обратите внимание, у вот вас должна быть прямая спина. Вы можете вот в таком положении сидеть. То есть, если вы на стуле сидите. Ну, мы сейчас желательно, чтобы вы сидели. Сидели в такой позе. И обратите внимание, если вы сидите, и у вас колени очень высоко, это дает нагрузку на поясницу. Поэтому подложите какую-то подушку, присядьте на нее, и чтобы у вас примерно бедра были на уровне с коленями. Угу. Окей. Мы сидим в этом положении. Спина прямая, подбородок чуть-чуть на себя, плечи опущены. Руками беремся за щиколотку. И будем делать вдох, грудь вперед и вверх. И выдох, чуть-чуть слегка назад. То есть мы не полностью так сгибаемся, а чуть, ну, слегка. Вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Смотрите, обратите внимание, моя голова... Никуда не двигается. То есть у меня тело ходит вверх и вниз, и просто голова следует за ним. У вас шея не должна э, двигаться в другие стороны. Смотрим вперед и поехали. Вдох, выдох. Раскрываем грудную клетку на вдохе. И чуть-чуть обратно ее возвращаем как бы назад на выдохе. Вдох, выдох. Если для вас сложно, вы можете делать это медленнее. Если вы почувствовали себя комфортно, вы можете слегка ускориться. Очень важно вдох и выдох в этом упражнении. Вдох, выдох, вдох, выдох. Чувствуйте свои ощущения. Закрываем глаза. Мы все время с закрытыми глазами в этом упражнении. Чувствуем, что с нами происходит. Вдох. Раскрыли грудную клетку. Вытянулись наверх. У нас как бы позвоночник при вдохе вытянулся вверх. Держим дыхание. И выдох. Угу. Теперь... Руки на колени. И мы будем двигаться таким вот образом. Теперь, если мы сначала работали с верхней частью, теперь у нас идет а, вот, область талии. И мы очень аккуратно, мягко делаем такие круги. Точно так же дышим. Вдох вперед, выдох назад. Вдох вперед. Выдох назад. И в другую сторону тоже самое. Остановились в центре, делаем вдох и выдох. Угу, отлично. А, и сейчас еще немного поработаем ногами. А, делаем а, с побочным с, а, центром это у нас пресс, здесь у нас это пупочный центр. Это наш центр принятия решений, нашей силы воли. И мы ложимся. Так, чтобы было все видно, знаю, таким образом. Ложимся. И у нас поднимается голова слегка и слегка ноги, как бы под небольшим градусом. А у кого проблемы с поясницей, вы можете подложить руки под попу, под поясницу. У кого нет проблем с поясницей, вы лежите таким образом. Угу. Я буду показывать так. Ноги слегка у нас а, будут на весу держаться. И также держится голова на весу. И в этой позе... Мы будем делать дыхание огня. То есть вот вот таким образом мы будем лежать. Равновесие держит наш пупок. То есть мы напрягаем вот эту часть своего тела. Пресс. И мы будем делать дыхание огня. Дыхание огня, что это такое? Это выдох, сеть коротких выдохов, выдохов через нос. При этом мы задействуем наш пупочный центр. Смотрите. Мы как бы слегка выдыхаем, а вдох происходит автоматически. То есть, знаете, как будто бы мы нюхаем цветок, и у нас так рефлекторно, знаете, когда пыльца попадает. При угу. этом работает пупок. И сейчас мы ложимся вот в это положение. Ноги слегка наверх. И дышим дыхание, дыханием огня. То есть центр у нас вот здесь. Он у нас все держит. У центр. Вдох. Задержите дыхание, держитесь. И выдох. Можете лечь в шавасану, отдохнуть чуть-чуть, расслабить живот, расслабьтесь, восстановите дыхание. Угу. Давайте сейчас сделаем с вами одну медитацию. Она для того, чтобы у вас... чтобы успокоить ум, чтобы сбалансировать эмоции. То есть то, что сейчас происходит, как мы реагируем вообще даже не только на то, что именно сейчас происходит, вообще на все события. То есть для того, чтобы быть в балансе, нам очень важно чтобы наш, наш ум вот так не ходил ходуном, и сейчас мы с этим поработаем. То есть, но то, что я рассказываю сейчас, это теория. Мне очень хочется, чтобы вы попробовали этого на, это на практике. Мы будем делать ее 11 минут. Сейчас я установлю. Смотрите. Левая внизу. Правая ладошка. Это, это правая рука, правая наверх, вот сюда, вот в области, между, где сердечный центр у нас, где грудная клетка. Левая внизу чуть-чуть, расстояние небольшое между ними, около 10 сантиметров. Угу. Плечи расслаблены. Закройте глаза, почувствуйте это положение. И в этом положении мы будем делать вдох через нос, выдох через рот. Так, нет, наоборот, мы будем делать вдох через рот, мы вдыхаем воздух и выдох через нос. Да. Очень много в кундалине йоге очень много медитаций с разными видами дыхания, вот, поэтому... Очень важно, каким образом идет дыхание, то есть через нос, через рот, в каком виде, как мы держим мудру. И в этом случае правая ладошка, левая ладошка. Угу. Спина прямая, закройте глаза, и мы будем делать дох через рот и выдох через нос. Дох через рот мы делаем полностью. Набрали и выдохнули. Это не мощное дыхание, оно скорее очень такое глубокое. И поехали. Вдох через рот, выдох через нос. Вдыхайте, полностью раскрывайте ваши легкие. И выдыхаем мы тоже полностью, полностью обратите внимание. И будьте внутри себя, чувствуйте, что происходит. Полный, глубокий вдох через рот. Вы как будто вы пьете воздух. Продолжаем еще три минуты. Последние минуты. И делаем вдох. Вдохнули, задержали дыхание. Выдох. Снова вдох в том же положении. Держим дыхание. Выдох. И последний раз вдох. Держим дыхание. И выдох. Опустите руки, встряхните руками, встряхните плечами, закройте глаза и чувствуйте свои ощущения. Обратите внимание, как поменялись ощущения. Но не нужно делать никаких выводов, никаких умозаключений. Просто... Чувствуйте, что происходит, и просто позволяйте этому быть. сейчас вытяните ножки, встряхните ногами хорошенько, хорошенько, если они у вас затекли, от себя, встряхните руками, подвигайтесь. И вы можете после этой медитации лечь в шавасану, отдохнуть. Можете посидеть, почувствовать себя, если вам нужно для этого время. И потом приступайте к своим обычным делам. Вообще, было бы очень хорошо, если бы вы взяли эту практику 11 минут, Левая, левая ладошка снизу, правая сверху, вот здесь на уровне груди, локти прямые, вдох через рот, выдох через нос. 11 минут просто делайте ее каждый день, и вы увидите, как ваше состояние изменится внутреннее. То есть у вас все эти мысли, которые доливают эмоции, то есть вы увидите, как она работает с ними. Окей, okay, и тогда я сегодня с вами прощаюсь, и смотрите сегодня еще, очень много сегодня классных тренировок, занимайтесь вместе с декатлоном, и давайте закроем пространство сегодняшнего класса, положите ручки перед собой. Всем хорошего дня, хорошего настроения, спасибо, что были сегодня со мной, всем пока!